Как повысить уровень дохода через раскрытие своего потенциала? Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Иван Окороков, и мы с ним учились на астролога много лет назад у одного учителя в одной группе. Здравствуйте, Иван! Благодарю, что вы согласились прийти на мое интервью. И давайте сегодня с вами пообщаемся на эту замечательную тему раскроем ее пошире благодарю Иван? елена благодарю что пригласили на вашу встречу и дали возможность осветить эту тему которая действительно для меня важная и она важная также для многих других людей так что давайте осветим ее елена угу. Угу. Первый вопрос. Почему вы выбрали именно эту тему для себя? Как к этому прийти? Ну, это началась история еще с 2015 года. Ну и потихоньку трансформировалась в 2016 mm -hmm. в том, что я начал искать себя, ушел с работы по контракту в армии и начал обучаться на различные профессии. Это удаленные просто были, общие профессии на веб-дизайн. Яндекс.Директ, везде я пробовал и не находил ту область, которую ну, хотел. И именно позже мы встретились на курсе по астрологии в следующем году как раз в одной совместной группе, где mm -hmm. как раз уже было mm -hmm. понимание через астрологию, что эта работа с людьми необходима. Да, через планеты, транзиты, через mm -hmm. понимание своей карты, через учителя я увидел, что ну, я не, не то попробую, то есть это не, не технические моменты, это не технические специальности, это не связанные с этим вещи вообще, куда я лезу, где я убил очень много времени, сил, энергии. И у меня, кстати, не было так и результата по тем направлениям. Вот именно так я пришел в ту сферу, которая... Ну, то есть нашел себя и начал в этой сфере развиваться. То есть астрология помогла вам понять, где таланты, способности и откуда э, вы сможете быстрее, лучше помогать миру и получать обратную связь, да, скажем, финансовый а, доход. Ну, скорее всего, я бы ответил так, что астрология дала понимание ключ, такой пониманию к себе, да. Она больше не для, не для людей была, астрология, а именно для меня, для себя лично. Она uh -huh. ответила мне на вопрос, чем мне заниматься. И когда я понял, что это работа с людьми, я в этот же, ну буквально сразу же, пошел на работу, связанную с, ну, с людьми, с коммуникацией. И буквально сразу, в первый же там месяц, mm -hmm. я стал одним из топовых, топовых сотрудников в тиньков, Я еще работал тогда. И при этом, и после этого, когда я пере, пере, переезжал в разные города, а это мне, мне нравилось везде, где связано с, с коммуникациями, общение с людьми, я везде становился сразу же ну, одним из лучших сотрудников. Моментально. Я вот отследил такую вещь, то есть, зная Отлично. астрологию, зная вот свои сильные стороны, я прям вот видел их. Я говорю, я буду вот это делать. Я знаю, что у меня тут получится. И это был Тиньков, это был ну, продажей угу. в Тинькове, это был инфобизнес потом, удаленный сотруд... сотрудник. Да, я был в инфобизнесе. И во все компании, в которые я заходил, буквально через ну, несколько месяцев или сразу же на первый месяц я ну, выигрывал различные конкурсы, призы, грамоты, сертификаты. Я мог получать самую большую премию. То есть и у меня это все ну, подтвержденные факты. И используя только вот по факту один, один инструмент. Это зная вот свои, свои таланты, свои сильные стороны. Через что мне максимально можно себя проявлять. Вот, вот так вот я пришел к тому, чтобы понять себя в первую очередь. Елена? Я тоже поняла, что когда вот астрология на начальном этапе, она тоже для меня сыграла большую роль. И вот сейчас уже это с клиентами видно, что когда люди все-таки... Вот, Часто иногда говорят, что я там столько лет работал вот в этой профессии, там все плохо идет, но вот все-таки я там столько этой профессии отдал, да. И когда говоришь, ну вот у вас таланты в другом, идите вот в это направление, у них начинает все складываться, и финансы вырастают прям в разы. Очень быстро достаточно. То есть здесь э, я тоже сделала этот вывод, что занимаясь любимым делом, понимая просто вот куда меня жизнь вела, да, то есть, уходя оттуда, где жизнь ставит пал палки в колеса, да? то есть меня просто уводили. Я тоже с этим столкнулась, и астрология сыграла очень важную роль в этом. Благодарю, что ты осветил этот момент, да? потому что астрология – это вообще супер инструмент для того, чтобы каждый человек понял себя. Да? там Не обязательно учиться, можно сходить на сессию к специалисту, который занимается этим. Ну, конечно же, когда мы учились, первое, что мы делали, это мы изучали свою натальную карту вдоль поперек ее, и, наверное, это бесконечный процесс. Там столько информации, что я вот продолжаю изучать свою карту, и все равно что-то нахожу в ней новое, смотрю уже, как это все прорабатывать, как из этого получить ресурс, плюс и так далее. Я думаю, что ты точно так же да? То есть это уже... Ну я, да, я, я прошел четыре, да? по-моему, курса по астрологии. Это заняло практически 2,5-3 года, чтобы ну, вот, углубиться. Mm -hmm. ну, и, не у всех есть такие ну, возможности столько долго изучать это все. Конечно, лучше ну, сразу получить результат. У меня просто была ну, большая такая вот идея, это вообще разобраться в, ну, в себе, глубоко очень копнуть. То есть у меня такая есть в натуре, в моей да, черта характера, Особенность это глубоко погрузиться в этот инструмент и в нем очень сильно копнуть. Да насколько это вообще возможно. Да, кстати, и в астрологии -то это тоже и говорится про меня, что есть такая вот черта характера. Глубоко-глубоко изучить а вопрос и осветить его потом для себя. в первую очередь для себя. Кстати, этот же ну, инструмент я потом и применял на других людях. Я провел где-то около 30-40 консультаций. И действительно, те рекомендации, которые я дал людям, да, те профессии, которые подсветил, те бизнесы, которые ну, я показал им, я сейчас через время спрашиваю, и у них все там хорошо. Да, Один из примеров – это в, в Петербурге, когда я работал, на день рождения, кстати, под, подарил консультацию такому знакомому своему и сказал какой бизнес ему лучше открыть и сказал что ему лучше идти в бизнес через несколько лет он открыл этот бизнес и в него даже в пандемию идет там рост и прибыль ну сейчас уже конечно же это все закончилось с пандемией он только набирает обороты то есть это ну, благодаря вот этим инструментам можно действительно менять прям судьбу людей. Елена? Очень-очень э, хорошо, что ты об этом сказал, потому что я вот, кстати, мы перед этим, перед нашим э, интервью разговаривали с Иваном, и он сказал, что не ведет астрологические э, сессии mm -hmm. регулярно, ну, так, как делаю я, например, да, он говорит я только со своими учениками рассматриваю карту и с двухлетним образованием астрологии это очень глубокое. Э, я но ну, я тоже просто проходила дальше глубже то есть после того mm -hmm. курса в котором мы с тобой вместе учились я тоже прошла еще дополнительные я понимаю о чем ты говоришь то есть это ну там наверное на астрологии можно вообще бесконечно учиться это Такая глубина, столько знаний, столько можно из простой даты рождения вот в этих расчетах узнать о человеке, подсказать, помочь. И это действительно очень ценно. И с таким образованием, я думаю, что все равно ты рано или поздно придешь к тому, что нужно вести астрологические консультации, может быть, на каких-то определенных уровнях, какой-то узкой ниши, потому что сейчас очень наши многие однокурсники, кто-то ведет, помогает людям с вложениями там, в биткоины, в акции в какие-то. Mm -hmm. да, То есть астролог помогает вот в этом отношении. Кто-то там по здоровью помогает. Я вот, допустим, отношения мужчин и женщин. да, а ты все равно еще определишься и поймешь, что этот инструмент нужно использовать очень глубоко, не только с учениками. То есть иногда людям реально нужно разобраться, и они становятся твоими постоянными клиентами. Я думаю, что ты к этому придешь. Но то, что ты такой вот к знаниям, это... Ну, очень-очень классно, очень классно. Да, спасибо большое. Сколько времени... Угу. сколько времени ты уже применяешь в жизни знания астрологии и вот в своей работе, да, в своих коучингах, наставничествах, которые ты ведешь ну, С 2017 года я как ну, узнал эти инструменты, я активно их угу. начал применять. Все, что касается астрологии, и угу. у меня особенно даже сейчас еще да, раскрывается эта тема про кормодел, про добро. Я понимаю, как, он, как угу. она работает на более, на, на более глубоком уровне. Есть, с 2017 года я активно, у меня даже платные подписки есть на астрологические программы. То есть, я регулярно каждый год даже плачу за них. Для того, чтобы... Себе посмотреть, близким mm -hmm. людям, ну и вот, кто приходит на диагностику, консультации, либо, ну то есть, либо моих студентов я посмотрю, либо вот люди, которые просто за какими-то консультациями обращаются, но не по астрологии, а чисто какие-то точечные рекомендации могу дать. Вот э, именно, так, именно так я применяю, mm -hmm. не, ну не консультирую. Я могу даже ну, рассказать, почему, ну, на самом... почему я только не mm -hmm. консультирую. Давай, расскажи. Это, было, угу. это был, да, 2012 год, я ну, решил, что стоит начать на себя деятельность, заниматься. Ну, то есть, э, мне даже и в, в, на натальной карте, я вижу, что ну, подходит деятельность на себя. Да, она связана с тем, чтобы помогать людям. Там прям так и написано «цветитель души и тела». Мне почему-то запомнилось это прям название, что есть обладаю многими знаниями. И я думаю, ну надо помогать им как раз. И я брал разные темы, и профессии связаны. Кто-то с ребенком подход... приходил, кто-то по... по финансовым вопросам. У кого-то были различные отношения, не могли да, определиться. Но больше все-таки по... по предназначению начали обращаться. Вот еще в тот момент я вот... вот широкий спектр рассмотреть хотел, но больше всего приходили по. По профессии именно и я начал давать рекомендации говорю вот ну вот вот эта профессия примерно говорю давай ну, выяснять что вообще нравится да по астрологии давал рекомендации человека спрашивал обычными вопросами и мы выходили на то что человеку нравится но он там говорил и а что мне делать как я как я это буду реализовывать как мне туда пойти с чего начать и вот в тот момент я где-то так вот несколько месяцев консультировал, я понимал, что я не могу дальше человека дать. Ну, я, то есть я могу ему все рассказать про него, могу дать ему подсветить эту картинку. И если я ему не дам ну, шаги, не помогу, если он даже просит меня, то все, он как будто ну, заплатил просто и, ну, и остался с тем, что есть. Это просто знание мне необходимо было перевести его на этап mm -hmm. делания, чтобы он сдвину, сдвигал это все, ну, начинал делать. И вот в тот момент как раз я ну, решил опять вернуться в, ну, в найм, работать, то есть не на себя, но найти еще инструменты, которые позволят мне глубже человека вести к результату. И такими инструментами стал как раз коучинг, сопровождение. Я научился доставать ответы с самого человека. То есть не только, что я вижу и могу им подсветить. Это одна часть, я с одной стороны захожу, а вторая часть, я коучинговыми вопросами достаю ответы человека изнутри его. И таким образом он видит, ну прям картинку всю и знает, как действовать. Вот таким, таким образом. Елена? Угу. Я тоже почувствовала в какой-то момент, что астрология это как вот анализ крови. То есть тебе все понятно по раз человека, и дальше нужна действительно помощь. Ну, это нормально, что дальше хочется помогать человеку, потому что просто анализ дать, mm -hmm. и что дальше, да, что делать, как делать. Нужна поддержка иногда человеку, нужна иногда работа с убеждениями, которые вот говорят, я вот, вот в такое большое, нет, не могу, да, страхи какие-то. Да, и вот из-за этого рождаются наставничество, это классно, супер. Я, кстати, сейчас знаешь, что понял? Сколько уже успешных клиентов есть? Ага, извиняюсь, что я... Я, кстати, ну? вот... Я сейчас отвечу Ой. на этот вопрос, ну, в следующем. Просто чуть-чуть добавлю по, по тому. Я понял, что mm -hmm. некоторым, Ну, я же говорю, что есть клиенты, да, которыми я проводил консультацию, и они у них... Есть результаты. Это вот там по... Ну, как в Питере я сказал, да, бизнес открыл человек. Девушка сказала про замужество, когда mm -hmm. она выйдет. Да, что у нее все ну, с этим будет нормально. И сказал, рекомендации дал даже на основе сторологии, что стоит делать. И она действительно нашла человека и вышла успешно замуж. Там уже ребенок, по-моему, есть. То есть очень в этой, в этой сфере разобралась. Хотя были ну, сложности долгое время. Причем <laughs> самое интересное, что она mm -hmm. ну, сразу же-то нет результата. И она где-то полгода ходила, говорила, блин, ничего не работает, он какую-то ерунду мне сказал. Вот она вот так даже говорила, но все-таки ну, некоторые инструменты применяла. И потом получила результаты, и она там вообще там, столько и написала мне, и людям рассказала, что действительно это а сработало, хотя она даже ну, особо не верила. Ну, так как уважала меня, да, и мы с ней дружили, она решила попробовать, то есть применила эти знания. И я... То есть есть такие люди, которые могут применить знания и получить сам самостоятельный результат, но это буквально ну, единицы, честно. Поэтому нужно, нужно, нужно сопровождение, нужно да. ну, человеку помочь, помочь чтобы был ну, тот результат. Внутренний mm -hmm. саботаж mm -hmm. побеждает большинство. Вот. А те люди, которые справляются со своим внутренним саботажем, они, конечно, получают классный результат. Mm -hmm. И на вопрос, да, теперь? Сколько уже есть mm -hmm. успешных клиентов? Uh -huh. Uh -huh. Ну, успешные клиенты – это я сам, прежде всего. Uh, с тем, что… Mm -hmm. Да, это… Сапожник-сапога. Да, сначала вообще не понимая, что делать, потом нашел сферу в найме и везде реализовался, куда бы ни переходил. И везде подтвержденные это да, сертификатами, ну, всеми выписками, то есть там очень много наград и премий. И плюс потом перешел ну, в свою частную практику, да, создал ее то есть уже с, с сентября года веду ее активно и плюс ну, индивидуальный предприниматель то есть уже официально ну, uh -huh. оформлен то есть, если до этого был самозанятый то сейчас уже больше, больше масштаб описанный кейс именно есть ну, одного человека прям вот описанный прям вот детальный по, по структуре вот прям чтобы от и до я все описал есть еще несколько, ну, человек, которых ну, я пока еще не, не добрался до них, до, до того, чтобы описать этот кейс. Да, есть э, девушка, то есть mm -hmm. одной девушке мы работали вместе и ну, начали работать совместно. И кейс, э, как вот из нелюбимой работы с выгоранием, э, нет денег, она просто нашла свое дело, совместила свои знания, которые уже знала и продажи. И стала руководителем э, в компании, которая занимается там, ну, от, открытием Брокет Джон. Я, честно, даже не знаю, что это такое. В общем, связано с питанием и с открытием магазина. В общем, что-то с этим. Э, часто я не знаю те специальности, которые выбирают мои клиенты. Но я знаю инструменты, которые им помогут туда выстрелить. Uh -huh. Соответственно, она там реализовалась и прям открывает uh -huh. много магазинов. У нее вырос ну, доход для Москвы ну, достаточно ну, хороший. То есть она может себе много чего позволить. Ну и вообще качество жизни совсем другое. Вот девушке также помог закрыть кредиты достаточно большие на сотни тысяч рублей. Да, с помощью инструментов которую мы разбирали. Ну и сейчас, сейчас, ну, у меня вот уже в наставничестве сейчас есть три человека, с которыми я прям плотно работаю. И буквально вот, я думаю, в течение вот этого месяца я еще опишу и их истории. Потому что я сейчас вижу, как они прям двигаются к своим целям. Это ну, будут прям прорывы, я считаю. Потому что из, ну, угу. люди из найма, буквально, ну, которые, по сути дела, никогда не работали на себя, они ну, открывают свои, свои проекты от тех, которых только мечтали. Вот поэтому мне называется ну, «Помогу найти себя, найти свой путь, да, свой, свой потенциал раскрыть». Потому что такие вот идеи внутренние, да, внутренние запросы души, прям те проекты, которые мы... Визуализировать, либо хотели с детства, или какие-то нам ну, пришли мысли на нем. Мы потом их ну, начинаем различными способами как бы глушить. Типа это, не, ну, это сложно, тяжело, мы не справимся, здесь нужны деньги, связи. Но реальность оказывается такова, что если мы перенастроим фокус, внимания и применим те инструменты, а их всего три, три но они очень глубокие. Это с энергией работать, с состоянием. Это работа с фокусом направить mm -hmm. на то, с чего человек хочет найти это прям истинное желание. И третий инструмент ⁇ с уверенностью поработать, чтобы он уверенно шел. Не, не было у него в голове различных да, моментов, которые мешают ему. Не было да, сомнений, страха. страха. Вот Все вот это мы убираем. Рабатываем, то есть заменяем, не то что убираем, мы никуда это не убираем, мы заменяем на более ресурсные, которые дают двигаться вперед. И человек прям совершает такие поступки, ко о которых даже не мог представить буквально пару месяцев назад. Вот, поэтому да, поэтому Очень у меня круто. мой мой Очень... кейс один написанный и э, еще есть, у меня есть группа с отзывами, там где-то около. 30-40 отзывов есть ну, людям, людям, которые я просто помогал. Вот, так. вот такой угу. у меня есть бэкграунд. Очень здорово. То есть мой, мой следующий вопрос <святых> ты уже ответил, <святых>, который я планировала. <святых> ты раскрыл, какие инструменты и все. Угу. А, можно ли получить выход на новый финансовый уровень, не прилагая усилий? Как ты можешь из своего опыта это вот рассказать? Ну, очень много людей которые вот просто сидят и ждут что само что-то в их жизни должно случиться ну там придет дед мороз или там еще что-то в этом роде да и бывает людям и 60 лет и прям вот реально uh -huh. да? что-то ждут что само произойдет вот давай немножко для них вот что скажешь ты ну это больше мой мой кейс до 25 лет я вот почему-то именно так и выбрал есть, до 25 лет как-то должно само все произойти. И это было до, 2000, ну, до 2015 mm -hmm. года, если что. То есть, это было как бы давно. Но ничего не произошло. Вот вообще ровно, счетом ничего не произошло. То есть не, не, не прилетел никто, не постучал в дверь, там, не сказал мне, не, не напомнил. То есть не было такого случая. Чтобы я ну, как бы нашел себя в путь. Соответственно, для таких ну, людей пришлось самому да, ножками. Мы можем потерять только время таким, таким ну, мышлением. И даже в психологии это термин называется локус контроля. Либо когда мы жертва обстоятельств еще по-другому, когда есть некие обстоятельства. Uh -huh. Да, там вот ну, ситуация в мире, а вы знаете, да. Иван, тут такие, такая ситуация в России mm -hmm. там происходит. Или вы, вы видели вообще новости, да? То есть это вот куда я сейчас ну, пойду, сейчас mm -hmm. вот начнешь, а там вот еще какая-то ситуация случится в мире, и все, и все, и кому это нужно будет? Вот это. Это все туда, в жертвы обстоятельства. То есть, если, ну, с таким мышлением, вот это первый, кстати, инструмент. Очень классно, что мы его затронули. Это первый инструмент, который мы прорабатываем в коучинге. И, и пока мои студенты, либо вот с кем мы работаем, ну, ну, умеют говорить, да, то есть переключают мышление свое, да, говорят, что это само я смогу как-то само, само по себе решиться. Да, либо можно ну, особо не прилагать усилий, либо что я сделаю, такие обстоятельства. Либо вот, ну, там, я пошел в больницу, а врачи мне там вот накосячили. Или я-то плачу налоги, да, но вот налогивики мне взяли и пересчитали все. И вот я теперь еще должен отказываться. Это они виноваты. Вот. Это, вот, это первые инструменты, с которыми мы работаем с людьми, для того, чтобы они научились брать ответственность на себя. Говорили э -э я. Я выбираю это. Я выбираю вот тут, тут жить, да, эту страну. Я выбираю работать с этими ну, налоговиками. Я выбираю работать, ну, выбираю пойти в эту больницу. Да. Я выбираю работать на этой работе, которая мне сейчас не нравится. Да, я выбираю утром просыпаться на нее, да, идти. И мне ну, действительно плохо, не знаю, сидеть в маршрутке, где душно. То есть я, ну, делаю такой выбор. Это, это возвращает человеку такую ответственность. То есть вот для этих людей, кто так думает, первая рекомендация это начать вот говорить: я, я выбираю вот ту ситуацию, которая у вас сейчас происходит. И когда вы начнете так говорить, mm -hmm. следующий вопрос: говорить, но «Ну я же не выбираю, я не хочу этого, я не хочу этого тогда получится ответ, а как я хочу, а как я хочу, чтобы было. Да, и у ну, вас наверняка уже, ну я сто процентов знаю, уже есть ответ, как вы хотите. Да, кто-то там хочет путешествий, кто-то свободы хочет, кто-то, ну, своих, свои хотят, хотелки. И тогда вместо обстоятельств мы начнем задаваться вопросом «как?» как мы не туда прийти. Вот, и такие люди, да, если проделав вот этот ментальный инструмент такой, да, работу, ментальную а работу, вот. они начнут действовать. То есть они У -у -у. перейдут с, с позиции ждать, с позиции жертвы обстоятельств, с позиции само мне уже много лет в позицию я хочу этого. Это будет ну, очень круто для них и для, для их развития такая позиция. Она созидательная, считается. Елена? Угу. Я добавлю, что каждый человек приходит на своем уровне развития. И для кого-то реально вот, э, научиться каким-то элементарным вещам – это как раз вот цель жизни. А для кого-то нужны уже большие суперцели, которые может достичь. И часто мы не знаем об этом. И вот натальная карта нам дает понять, на самом деле, для чего мы в эту жизнь пришли. У кого-то есть отдыхающие mm -hmm. жизни, да, то есть вот, просто ничего не делать. Там, день бревна или там год бревна, жизнь бревна. Да? Кому-то реально нужно пройти какие-то новые уровни. И как можно скорее Поэтому, ну, астрология нам в этом очень хорошо помогает. И, конечно же, практики коучинговые очень классно помогают. Ну, следующий у меня вопрос. Как попасть к вам в работу, Иван? А, да, ну, очень Просто всем ну, рекомендую, конечно, начать с прочтения ну, статьи. Я написал прям подробно. Там все инструменты того, как найти себя, свое любимое дело. То есть поиск прям любимого дела. И там угу. есть ну, возможность внизу статьи записаться на бесплатную консультацию, в которой мы разберем угу. да, сложности, а, какие сейчас, почему сейчас ну, не получается то или иное направление, где есть точки роста, подсветим, и вы уйдете с пониманием, да, что делать. Да, сейчас первое, второе, третье для того чтобы ну, прийти к результату я даже немножко добавлю что именно так некоторые люди и делают у меня просто я такие диагностические консультации давно провожу и в разных проектах и вот у mm -hmm. меня даже есть отзывы несколько отзывов таких людей которые просто приходили на бесплатные консультации даже с этих бесплатных консультаций они делали результат то есть они получали ну, да, mm -hmm. получают инсайты, получают инструменты, получают пошаговый план действий и остается только сделать. Поэтому ну, я всем рекомендую ну, пройти такую бесплатную mm -hmm. консультацию, когда есть ну, возможность. Ну и также в моей группе, в Телеграме я канал, Телеграм-канал веду активно, где прям в прямых эфирах разбираю людей. Mm -hmm. То есть есть закрытый формат консультации на индивидуально, личный там и... Как бы не распространяется информация на всех. А есть, можно прийти на открытый вебинар и прям вот вопросы задавать, и мы разберем ее. В прямом эфире другие услышат. У меня есть несколько записей таких очень-очень классных эфиров. Прям очень большая благодарность тем людям, которые вообще задают такие вопросы, потому что эти ответы помогают очень многим. Мне прям ну, пишут после таких эфиров, когда uh -huh. я прям услышал свою ситуацию. Я также сделал и я получил ответ, ну, то есть я решил эту ситуацию. Поэтому вот два uh -huh. способа можно записаться ко мне, ну, перейти в Телеграм-канал, там в закрепленных сообщениях. В соцсетях Телеграм да -да -да. и ВК, да? Телеграм и ВК. И Телеграм Телеграм и ВК. Хорошо, под видео будут э, контакты, под видео будут обязательно контакты. Всем, кому интересно, обратиться к Ивану. И вот э, немножко вернемся м, к нашей теме, mm -hmm. которую мы заявили, да, как повысить уровень дохода через раскрытие потенциала. То есть э, вывод такой уже подведем, да, что без раскрытия потенциала повысить доход, э, наверное, не удается никому, да. Может быть, это я громко говорю. Но в моем опыте я точно не знаю ни одного человека, у которого там что-то случилось само собой. Даже те, кто выигрывает в лотерею, чаще всего они что-то делали. Да? Кто-то там читает мантры годами, кто-то какие-то аскезы делает, кто-то какие-то практики делает по деньгам. И еще если эти люди не готовы, к финанс... не... не владеют финансовой грамотностью, то они как бы сливают примерно за год. Даже громаднейшие деньги в миллионы, которые выигрывают э, лотерею. И вот на мой взгляд, лучше всего не надеяться ни на какую лотерею, а прокачать вот свой именно потенциал. А он у большинства людей шикарнейший. То есть очень часто приходят ко мне люди на консультацию астрологическую, и я им говорю, у вас потенциал на миллиардера. Они говорят, да, где же он? Да? То есть просто они не понимают, что у них есть этот потенциал и не развиваются в этом направлении. А это очень важно – распаковать, раскрыть вот свои способности, к которыми пришли в эту жизнь. И действовать, конечно, действовать. То есть ну, это очень, наверное, инфантильно думать, что само что-то может произойти на самом деле. Поэтому все, кто движется, работают и идут к мастерам в практике, те достигают очень шикарных результатов. Даже если человек не миллиардер, а там миллионер просто, да просто миллионер, все равно это будет шикарный результат в сравнении с тем, что человек просто ходит за зарплату какую-нибудь там в 20-30, в 30, я не знаю, там 50 тысяч на работу. Да? Что вы скажете по этому поводу? Но я полностью согласен с тем, что ну, уровень финансов он зависит от... Свои способности действовать делиться с другими своими талантами, да, то есть ну, тот же потенциал. То есть ну, mm -hmm. финансы это ну, как энергия, да, как отдача миру того, что ты ну, способен дать. Сначала ну, ты сажаешь семя, да, вот мы, <связков> я очень люблю это <связков> пример такой приводить как с... У нас в голове есть такие ментальные семена, в основном дела мысли, мысли. Ну, либо по-другому ментальные семена. И мы хотим ну, изменить свой мир, свою картинку мира, чтобы увидеть себя богатыми и счастливыми. Тогда что ну, стоит делать? Да, и если в примере с огородом, вот, ну, что само в, в мире растет, да, мы можем отследить этот, этот механизм то необходимо, ну мы хотим там помидоры, значит семя должна быть помидора, должна быть земля полностью да, убрана, вычищена, посажена, поливать мы будем это. И через какое-то время оно вырастет, и мы начнем очень много ну, получать плодов. А так же и в, ну, в нашей жизни. То есть для, для начала мы определяем, что мы хотим вообще, да? То есть с помидором понятно, а в своей жизни, что вы хотите, куда вы хотите прийти. Что вы ну, хотите сделать здесь, совершить. Да, через, ну, первый инструмент это с энергией работаем, а дальше вот понимаем, что мы хотим сделать. И мы начинаем это все, ну, как с помидором сажать, сажать. То есть делиться начинаем с другими людьми, помогать другим людям то то, что хотим мы. Сделать, да, в своей жизни. Но насколько на минимальном уровне, да, насколько мы можем начать с этого уже, да, с своими талантами. Мы видим себя, ну, архитектором, допустим. Что мы можем сделать? Ну, мы можем самостоятельно изучать, да, и начать это передавать. Передавать, ну, как каким-то образом делиться кому ну, с, с другими людьми, прийти, ну, к, к этому. Если у вас действительно дар есть, ну, архитектора, ну, либо другого специалиста, то таким образом вы будете, вот пример с огородом очень хороший, вы будете, ну, правильно делать действия для того, чтобы ваша наполнить себя знаниями. То есть, когда мы отдаем, мы таким образом получаем больше намного. А когда мы отдаем то, что... Мы хотим, да, в чем мы уже и так, ну, в чем у нас и так есть таланты, потенциал, предназначение, это то, что мы нарабатывали уже ну, с прошлой жизни, по сути дела, еще и в это имеем. Да это же астрология очень, очень детально показывает эти инструменты, почему она работает. Потому что, ну, над этим уже работали астрология даже снимок, снимок кар, карты вашей, даты рождения. И потом человек как живет видно где у него будет там взлеты падения видны но мы хотим научиться управлять этим научиться управлять это как раз когда человек станет на развитие своего потенциала начнет им делиться то тогда ему будет отдача в виде финансового финансового изобилия финансового процветания да? И важный момент, насколько он ну, с душой делится этим, да? насколько он с любовью и с благодарностью отдает mm -hmm. uh, то, что он уже накопил. И поверьте, поверьте, что каждый человек, вот Северный полностью согласен, что каждый человек, он уникальный, у него столько ну, потенциала внутри, столько талантов. И даже если... Ну, как-то не знаете еще себя, как-то сомневаетесь, в чем есть э, талант, то поверьте, если вот ну, копнуть чуть-чуть глубже, вы сами удивитесь, насколько вы ну, разносторонний, разносторонний человек, уже какие есть достижения, результаты у вас э, по, с вашим талантом, по вашим ну, сильным сторонам у вас в жизни. По факту все достижения, которые у человека есть в жизни, он делает по сильным сторонам. Только часто э, не, ну, не придает этому значению, обесценивает. И как бы не, ну, не видит, не видит со стороны. Это вот одна из главных мыслей, наверное, этого будет эфира. Э, это пословица, что мы видим э, ну, в, в, в чужом глазу мы увидим соринку, а в своем бревна не замечаем. Это вот как раз про, про любую тему и как раз про предназначение yeah. это прям очень сильно. Мы бревна не замечаем у себя в глазу и не видим вообще ну свои таланты, свои способности. Типа ну я, а что я могу сделать? ней? Я то всего лишь вот это вот это вот это делаю. Это просто. А для кого-то, что вы делаете, это просто фантастика какая-то, высший уровень, запредельные вообще способности. Да, очень круто. У меня аж мурашки побежали по всему телу от этого вот сравнения. Очень круто. Да, действительно ведь. И вот эту пословицу, кстати, мы видим только в каком-то негативном ключе, а она ведь в позитивном тоже mm -hmm. работает, эта пословица. Это вот как э, история, да, это притча, что человек там жил. Э, даже не притча, есть такая история реальная. Одного актера, которому там приехал в другую страну, ему там предоставили какой-то крутой номер в пятизвездочном отеле, и он э, пробыл там неделю, и на последний день ему... Его спрашивают, а почему вы типа не спали в кровати в своей? А он э, вот эту вот прихожку, которую увидел там с каким-то диваном, думал, это тот номер, который ему дали. А там еще была комната со спальней шикарной. И он э, эти семь дней спал на диване там скрюченный какой-то. И в конечном итоге узнал, что... Э, Оказывается, там спальня с белыми простынями, шикарной кроватью, с красивым видом куда-то там. А в прихожке не было окон. И он еще думал, странно, пятизвездочный отель, а тут даже окна нету. И вот э, очень многие люди именно так проживают свою жизнь, что вот, э, mm -hmm. даже не видят это окно, даже не видят, что там у них есть способности. И э, ну, очень жаль бывает э, самим узнать это там, в конце своей жизни, что, о, как напрасно я прожил эту жизнь. Поэтому к мастерам очень важно ходить э, не для того, чтобы там, а вот узнать себя наконец-то. да, Вот этот вот айсберг, нижнюю часть айсберга, которую мы чаще всего не видим за собой и думаем, что мы там, наша хата с краю, да? мы ничего не знаем. Оказывается, в нас заложены уже громаднейший потенциал, громадные знания. И каждый человек может что-то делать лучше, чем все остальные. И у каждого есть свой какой-то талант. Вот, Но ну, астрология помогает нам тоже этот момент увидеть очень шикарно. Полностью согласен. Mm -hmm. Ну, я думаю, что мы подходим к завершению. Да, yeah. Иван? А, что вы еще можете хотеть добавить? Я полностью быть, с этим согласен, добавить? потому что я, ну, я mm -hmm. вот сам, насколько я ну, не разбирался, насколько я курсов не проходила, а у меня их просто уйма. Я даже вот посчитал, у меня где-то около 15 дипломов различных есть обучений. И это, наверное, еще те есть и курсы, которых мне не дали. Но есть и те курсы, uh -huh. которые я проходил, где нет обучения. Потому что это была работа с коучем индивидуальная. Это была групповая работа с тренером. Да, там uh -huh. нет сертификатов коуча. А мне не надо. Мне главный результат, который я там получу. Поэтому, ну... Я прям вот полностью mm -hmm. согласен и с твоим примером, да, и с, с примером в бревном, что насколько бы я ни разбирался в чем, да и любой специалист, такое ощущение, я вот ни, ни, еще не встретил ни разу ни одного мастера, который сам стал мастером без кого-то. Ни одного. Да. Вот, вот насколько бы я искал бы, вот ни это никто, тоже. никто не стал мастером сам, у всех есть свои учителя. Так устроен наш мир, что знания передаются от учителя ученику. И по-другому мы никак не можем это изменить. Да. Уж не знаю, к счастью это или к сожалению, но в нашем мире такой закон природы. И только от учителя ученику переходят знания. И сами они, скорее всего, они есть в пространстве. В пространстве информационного поля Земли есть mm -hmm. все, это, все эти знания. Но мы их не можем взять, потому что нам кажется, что... Ой, мне показалось, там душа нам передает какую-то информацию, мы думаем, ой, наверное, это что-то там мне там привиделось, да, или там что-то еще, и не воспринимаем ее, то есть это нужен уровень пройти с, с, с учителем, который русским mm -hmm. языком, да, или там каким-то понятным человеческим языком, донесет до нас вот эту информацию, и мы начинаем после этого верить уже в то, что ту информацию, которую дает нам душа. Это удивительный опыт. Благодарю вас, Иван, за то, что вы согласились на это интервью. Я думаю, что оно очень интересное получилось. Я думаю, что будет и для старшего поколения интересно, и для молодых очень интересно. Я получила несколько инсайтов. Очень благодарю вас за это, потому что просто супер. Рассказали простым языком такие вот сложные вещи. Мне было очень-очень приятно с вами пообщаться. Благодарю за то, что вы отозвались на Участие в моем интервью. Я думаю, что оно не последнее. Мы выберем какую-то еще тему, и обязательно я вас еще раз приглашу с какой-то другой темой. Э, да, буду очень еще. рад и благодарен mm -hmm. за такое интервью. Я сам получил кучу удовольствия того, что можно простым языком действительно донести такие вот вещи, которые действительно могут поменять жизнь человека на то, которое она сейчас есть, да, на ту, на жизнь мечты своей. Начать проживать жизнь по своему потенциалу, по, своему, по своим талантам. Совсем другой уровень вообще. И есть такая статистика, самый, о чем больше всего сожалеют старшее поколение. Ну, люди, которые уже достаточно взрослые. И они как раз сожалеют о том, что они не, не жили своей жизнью. Поэтому, ну... <связывая> пока мы вот сколько бы нам сейчас не было времени да и мы если мы не собрались вот сегодня там завтра умирать то нам стоит задуматься чтобы жить своей жизнью тогда задайте вопрос а как я это смогу достигнуть да и найти своего учителя и пойти к нему и ну и то что вы перед собой ставите да вот и получать это, удовольствие это от жизни. Главное. Это самое главное. Удовольствие. И быть полезным этому миру. Все верно, все верно. Наверное, вот это вот mm -hmm. две важные цели у каждого человека. Это получать удовольствие от того, что делаешь, и приносить пользу всему миру. Вот это, наверное, самое главное предназначение каждого человека. но Иногда его не осознают. Хорошо, все контакты есть под видео обязательно. И всем, кого заинтересовала работа Ивана, связываемся с ним, записываемся на безоплатную диагностику. Все, у меня тоже есть безоплатная диагностика, да, всех, кого интересует, можете тоже ко мне записаться, связываться со всеми контактами, которые есть под видео. И увидимся в следующих видео. Буду стараться делать для вас интересные интервью с интересными мастерами пока пока пока пока подписывайтесь на мой канал да и комментарии под видео тоже будут помогать продвигать э, такие интересные интервью всем пока